Приятного прослушивания. Додиг дикбидона ребл чемоданчик с красной кнопкой он с собою зарал. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы, где я публикую по субботам либо новую книгу «Новый рассказ» на канале «Варксулаудиобукс». Или на этом канале новые афоризм» или цитату «Анекдот реже». Также есть канал про уточек, канал про кошечек, канал про собачек,